Здарова, креативщик! Меня зовут Дмитрий Горячев, и это большое видео о том, чем занимается креативный продюсер в рекламе. Основной упор этого видео будет на перформанс-маркетинг и на такую личность, как креативный продюсер, или же ее еще называют продюсер рекламных креативов. Погнали! Начнем издалека, чтобы понимать, что здесь происходит. Поговорим про перформанс-маркетинг. Но если вам интересно именно про креативного продюсера, то тайм-код будет ниже. И я вам советую посмотреть это видео все-таки полностью. Что же такое перформанс-маркетинг и с чем его едят, а главное, чем он отличается от имидж-маркетинга и медийки? Медийные компании и имидж-маркетинг они в первую очередь направлены на формирование мнения и лояльности к бренду и компании. По сути, такой маркетинг не старается продать вам какой-то продукт или услугу, он лишь хочет оставаться на слуху и формировать положительное мнение о себе. Он создает у широкой аудитории лояльное и положительное мнение о бренде. Performance маркетинг более детально погружен в задачу и хочет вам продать что-то конкретное, конкретно продукт какой-то компании. У имиджевого маркетинга очень большие затраты и очень долгосрочный эффект. Перформанс же маркетинг, он работает с более точечными инструментами и пользователями, а стоимость его куда меньше и эффект куда быстрее. Для сравнения, вот вам медийный креатив и перформанс креатив одного и того же продукта. Стиль схожий или даже одинаковый, но смысл у них абсолютно разный перформанс креатива бьют по болям, они мотивируют, они заинтересовывают. Именно поэтому реклама становится все более изощренной, чтобы зацепить все более избалованного пользователя. Перформанс-реклама держится не на одном креативном продюсере. Там есть и байеры, которые запускают эту рекламу, и аналитики, и множество других профессий, связанных с этим. Хорошо, когда каждый занят своим делом и не перекладывает работу с одного на другого. Но, к сожалению, такое не везде. И финальный аккорд перед тем, ради чего мы здесь собрались его величество креатив в маркетинговом мире почему-то не принято задавать вопрос почему креатив называется именно так но я вам расскажу вообще рекламный креатив это любое проявление рекламного объявления баннер play html 5 неважно что вы собираетесь запускать это все креатив даже если ввести в google этот вопрос то он выдает самый простой ответ, потому что креативный продюсер придумал его благодаря креативу. Что в принципе это недалеко от правды, потому что креативный продюсер его придумывает, создает, одним словом, креативит. Так кто же такой креативный продюсер и чем он занят в течение своего рабочего дня? Приветствуем тех, кто перемотал сюда из начала видоса. Погнали! Возвращаясь к гуглу с таким вопросом, он может вас запутать в смежных профессиях, например, в кино, в агентствах или в шоу. Но нас интересует только тот, кто делает рекламу в интернете. Если ты будешь работать креативным продюсером, то после ответа на вопрос «А кем ты работаешь?», ты будешь получать уважительно недоумевающий взгляд. И, вероятнее всего, вопрос а что ты делаешь? А делать приходится немало. Написание брифов на создание креатива, Поиск исходников в нужных качествах и не нарушающих ничьи права. Контроль создания креативов от и до, на отсмотр видеороликов по несколько раз на предмет косяков, недоставленных фраз или наоборот появившихся каких-то лишних элементов, соблюдение дедлайнов и гайдлайнов и обязательной информации, зачастую заниматься аналитикой и общением с байерами и партнерами на то, что вообще нужно делать, у тебя просто нету времени на недопонимание или отсутствие идей, у каждого уважающего себя креативного продюсера или же его команды есть обычно либо чатик, либо место, куда они сохраняют какие-то креативы какие-то идеи для того чтобы их потом скопировать адаптировать под свой продукт или же другими словами спи данная профессия подразумевает что у вас большая насмотренность на различные вещи особенно на креативные либо вы ее сейчас очень сильно нарабатываете для того чтобы использовать в своей работе огромным плюсом для креативного продюсера является если он владеет пакетом каких-нибудь программ например photoshop монтаж анимация потому что очень часто приходится собирать драфты для утверждения. Пускай это будет из мусора и криворука, но зато это можно будет утвердить и показать схематично, где и что как будет находиться. Вам придется и подмонтаживать видосы, и подредачивать баннеры, и писать сценарии, генерировать идеи, и аналитикой заниматься с цифрами. Просто по причине того, что вам нужно понимать, какие креативы сработали, а какие... Лучше забыть о них навсегда. Как правило, на новые креативы, которые хорошо сработали, сразу делают кучу различных вариантов, ведь раз один хорошо сработал такой вариант, значит, нужно охватить большую аудиторию с другими различными похожими вариантами. Зачастую бывает такое, что работает по итогу только исходный креатив и новое вообще никому не нужно, ведь люди абсолютно непредсказуемы. Опираясь на тренды, аналитику и свой личный вкус о продукте, при помощи ТЗ и ручек дизайнера вы создаете креатив. Кстати, с дизайнерами вы будете проводить очень много рабочего времени. Круто, когда команда это действительно команда, и вы можете вместе погенерить, посоздавать, потворить, и тогда это действительно получается намного лучше. Кстати, дизайнером быть не намного проще, чем креативным продюсером, но об этом я расскажу в своих других видеороликах. Затем вы общаетесь, согласовываете креативы и отдаете их в закупку, чтобы ждать результатов. Что же у вас в итоге там? Получилось. Главный прикол этой профессии, что неважно, сколько вы делали этот креатив, неделю или пять минут, результат в любом случае будет непредсказуемым. И повлиять вы на это никак не можете, просто по причине того, что очень много факторов влияют извне. Как Байер запустил рекламную кампанию, какая ситуация в стране и в мире, с каким настроением проснулись пользователи и смотрели вашу рекламу. Даже ретроградный Меркурий. И бывает, что, просидев за баннером, неделю ты получаешь самый худший результат, а склепав его за 5 минут в темноте с ошибками просто нереальный буст. Честно говоря, истории про собранных на коленке креативов, принесших нереальные результаты, куда больше, чем про первых. Главное в твоей работе – это больше тестить. Очень круто, если такая возможность предоставляется и пробовать, пробовать что-то новое, что-то необычное для того, чтобы посмотреть на результаты, а от этого уже у тебя будет больше шагов, куда двигаться дальше. Главное – пробовать что-то новое, а не одно и то же, ведь я тебе уже говорил, что такое безумие. Этой профессии нигде не не учат, можно попробовать самостоятельно поделать на аутсорсе какие-то работы, набраться опыта, или же поискать вакансии джуном, где тебя всему и научат. Зачастую в креативных продюсеров вырастают из каких-то смежных профессий, когда не хватает рук, либо креативных мозгов, и ставки на это пока еще нету, тогда вход идут вообще все, от дизайнеров до аналитиков, я сам вырос в эту профессию из моушн-дизайнера. Хоть профессией называется креативный продюсер, честно сказать, креативности там весьма маловато. Ведь делать приходится в основном то, что хорошо заходит и завлекает, а это какие-то либо трешовые вещи, либо далекие от креативности. Но выхватывать бриллианты, над которыми хочется посидеть и поработать, это самая классная вещь в этой профессии. Из плюсов, вероятнее всего, будешь работать в молодом коллективе и с ДМС. Потому что в большинстве случаев такие люди нужны либо в IT-компаниях, либо в геймдеве. Интересные сами по себе проекты и то, что для них нужно делать, особенно если продукт готов к экспериментам. После вкатывания не напряженное создание контента и просто удовольствие от работы. Полезные знакомства и коммуникация с большим количеством интересных людей. К минусам же можно отнести, что эти интересные люди будут задалбливать вас большим количеством вопросов, порой очень тупыми. Зачастую приходится делать большое количество работы, которая не очень вяжется с представлением, когда тебе говорят «креативный продюсер». Но возможно это даже и к лучшему, потому что в вашем мозгу будут генерироваться постоянно новые нейронные связи. Также это все может скатиться в рутину по созданию какого-то шлака. Ведь people have it. Такое зачастую бывает в геймдеве. Подытожим. Работа классная и интересная, с интересными людьми и большим потоком информации. Даже при смене работы на новом месте, ты как будто заново открываешь для себя профессию. Множество смежных вещей тебя коснутся и бустанут тебя как многостороннюю личность, особенно если проекты у тебя будут разноплановые. Как и везде, и эта профессия имеет минусы, но, как правило, плюсы ее перевешивают. Но я вам постарался подробно и детально рассказать не о самой очевидной профессии, как креативный продюсер. Надеюсь, вам понравилось, поэтому лайк, Подписка, комментарий. Буду очень благодарен. В описании будут ссылки на мой телеграм-канал и соцсети. Подписывайтесь. Ну а меня зовут Дмитрий Горячев, и я рассказываю про маркетинг и дизайн. Пока!